Очень часто меня спрашивают, как не обидеть человека. Наверное, видео не совсем то, что вы ожидаете услышать. Люди хотят, наверное, узнать и услышать какие-то техники, методы, чтобы не обидеть человека. А я начинаю говорить совершенно неожидаемые ответы. На самом деле... Вы даже не в состоянии обидеть человека. Очень часто люди спрашивают, как не обидеть человека своим отказом. А так как знакомство ограничивается одним нескольким разами, то я честно отвечаю, на самом-то деле вы еще никто в жизни этого человека. И если вы решили с ним расстаться, э, и вы сказали ему об этом, то что, ты знаешь, я подумала или подумала, и решила, что нам лучше расстаться. Э, это не повод для обиды на вас. А это повод очень часто выдохнуть спокойно. Это гораздо честнее, чем 3-4 месяца морочить человеку голову и думать, как красивее об этом сказать. Либо, когда человек пропадает из жизни другого человека, это гораздо менее понятно, чем простая обыкновенная фраза. И обидеть человека. Если бы вы хотели обидеть человека, Люди бы не задавали этот вопрос, а как сделать так, чтобы он не обиделся. И правда, к сожалению, в том, что он и не обидится. А это вы считаете, что вы настолько значительные, настолько величественные, настолько серьезные люди в жизни данного человека, что он обидится, и, наверное, жизнь у него рухнет, если вас не будет в его жизни. Э -э -э, успокойтесь. Ни один человек не поломает свою жизнь из-за того, что один-два раза сходил с вами на свидание. Вы не до такой степени огромную роль играете в его жизни. Надеюсь, что этот человек, особенно если он клиент нашего агентства, сможет пережить этот момент. Я думаю, что будет неприятно каждому. И вам будет неприятно, и ему будет неприятно. Но это не обида и не более того. Вы не настолько много играете в его жизни, чтобы этот был очень роковой шаг. И вы не после 30, 40, 50 лет совместной жизни пытаетесь сказать это человеку. Более того, я не видела людей, которые специально хотят обидеть другого человека. Наверное, у меня что-то со зрением. Поэтому, если вдруг вас кто-то обидел, то... Вспомните фразу одного психолога, и это была не я. Она сказала очень красиво. Человека невозможно обидеть, он может только обидеться. Если вы хотите на что-то обидеться, вам никто не помешает. Но на самом деле не принимайте очень многое на свой счет. Это касается тех, кто не хочет обидеть, и это касается тех, кто не хочет обидеться. Люди живут каждый своей жизнью, и каждый делает так, как он считает нужным. Очень часто к вам это не имеет никакого отношения. Поэтому, если вы не хотите обидеть человека, просто не обижайте его, и у вас все получится, вы не такой уж большой смысл в его жизни.